Весенняя распродажа от фабрики интерьерной ковки с 11 марта по 15 апреля садовый декор и мебель по скидке минус 20. Скидки действуют на оптовые цены. В акции участвуют скамейки и лавочки для сада, кованые арки, мостики, мангалы, садовые цветочницы, шпалеры для бьющихся растений и балконные кронштейны для цветов. В описании под роликом вы сможете найти категорию товаров со скидкой.